Ребята, смотрите момент поклевки здесь я думаю нам попался хороший экземпляр удочку он конец удочки прям тянул леска у нас прослабилась. на середине у меня стоит большой бойл соответственно мелкая рыба не сможет этот бойл проглотить значит у нас попался либо карп либо небольшой амур вытяну покажу